Вас приветствует магазин Спарта из Примби Сегодня вам презентую интересный набор. Это скоба вместе с тросом для крепления вашего велосипеда и для того, чтобы его оставить ненадолго без присмотра. Очень удобный набор. Все элементы в, и в скобе, и в тросе прорезинены для того, чтобы не поцарапать ваш велосипед. Сам же трос... И скоба идут с четырьмя запасными ключами и один ключ с подсветкой. Защищены от замки, от пыли, грязи и попадания воды. Набор достаточно тяжелый, больше полутора килограмм, поэтому возить с собой набор такой достаточно сложно. И... Но если вам нужно именно оставить велосипед ненадолго, то скоба... Вам больше в этом поможет и защитит ваш велосипед от кражи. Ускобы сталь закаленная, имеет диаметр 15, а сам трос диаметром 10 мм. Заходите к нам на сайт, выбирайте те аксессуары велосипедные, которые. Вам нужны соответствовать стилям вашего катания www.bibike.com.ua а На нашем канале следите за новыми обзорами и подписывайтесь.